Мамулечка, давай, надо сваливать отсюда. Тихо, тихо, тихо. И потом, что надо, да, надо ехать. Нет, это какой-то трэш. Мам, да домик ничего нам не сделает, твой деревянный домик.